Всем привет друзья, на связи Александр Ганенко и это мой авторский YouTube канал. Сегодня будем говорить о проекте 1090, разберем три вопроса. Первое это преимущество, что это за проект, краткая презентация и маркетинг. Второй вопрос разберем, это недостатки, также риски данного направления, они здесь есть. Мало кто ними делится, но я с вами поделюсь. Ну и также как не нужно делать в данном направлении, это уже информация из личного опыта. Погнали! Окей, друзья. Что это за проект? Во-первых, это проект один из в рамках сообщества VECO, в котором я развиваюсь уже более 7 месяцев. Называется он 1090 и от этого названия в принципе идет логика да, и маркетинг. То есть 1090. Есть 4 стола у нас и есть 2 уровня. И значит по каждому из столов мы зарабатываем с первой линии 10%, со второй 90% по партнерке. Кто не знает, это матрица, ее еще называют модуль. Одним словом инструмент, где нужно активно двигаться. То есть изначально нужно понимать, что данное направление для активных партнеров, инвесторов. Соответственно, как это выглядит? То есть есть 4 стола, все мы на равных условиях заходим на первый стол, то есть нельзя перескочить на третий и четвертый сразу. Первый стол мы открываем за 30 долларов. В первом столе, как я сказал, есть два уровня. Первый уровень это 5 партнеров, второй уровень это 25. Второй стол уже на один меньше первой линии, то есть идет 4 человека, вторая линия уже идет 16 партнеров, третий стол. Три человека, то есть на один меньше, чем предыдущий. И, соответственно, вторая линия идет 9. И последний четвертый стол, это уже два в первой линии и 4 во второй. По сути, это и весь маркетинг. То есть от стола к столу, от стола к столу мы его закрываем. Да, уменьшается первая линия, уменьшается вторая линия. То есть есть всего лишь две линии. Получаем с первой линии мы 10%, со второй – 90%. Чем же отличаются данные столы? Конечно же инвестиции. То есть первый стол на самый минимальный – это 30 долларов. Соответственно, с первой линии мы получаем 10% – это 3 доллара. Со второй линии мы получаем 27 долларов. То есть 90% от каждого партнера. Напомню что их во второй линии 25 второй у нас уже вход идет 300 вот соответственно с первой линии мы получаем 10 процентов со второй 90 третий стол у нас уже стоит 3000 долларов и четвертый стол друзья 15 тысяч долларов то есть вы понимаете да на третьем на четвертом столе со второй линии сколько мы зарабатываем ну к примеру на третьем столе со второй линии мы уже зарабатываем 2 700 долларов с одного партнера как вы видите маркетинг да, довольно простой его можно объяснить за две минутки этим собственно оно и берет ну и сам по себе маркетинг 90 процентов со второй линии для сетевиков для матричников для тех ребят которые уже имеют опыт это просто пушка это просто отличный маркетинг много разных чеков за сутки кто-то заработал уже 8 кто-то 10 тысяч долларов кто-то 5 то есть скорость у каждого разная то есть тут можно закрыть первый стол к примеру и за день можно за полчаса можно за месяц закрыть также второй, третий, четвертый стол то есть смотря какая у вас подготовка какая у вас команда и какой у вас опыт также что после первого стола то есть вы не обязуетесь перейти на второй стол на третий стол на четвертый стол то есть вы можете вариться как говорится и в одном столе то есть вы закрыли раз идет такой реинвест, и дальше вы можете приглашать и закрывать один стол по 30 долларов хоть 100 хоть 50 раз то есть неважно сколько захотите и переходить на второй стол да вам не обязательно то есть как вы захотите но еще есть такой хороший позитивный нюанс то что на второй стол когда вы переходите вы уже заработали с первого стола да эти деньги заработанные часть заработанных вы уже инвестируете во второй стол, когда вы заработали во втором столе, вы часть инвестируете в третий, то есть внешних денег уже дополнительных с кармана вы не берете, то есть все, что вы заработали, инвестировали в следующий, в следующий, в следующий. Поэтому много доносят информацию, что с 30 долларов можно заработать 52 тысячи там, с чем-то, если бы точно долларов. И это правда, то есть реально инвестируя 30 долларов, причем вход для всех одинаковый, неважно, да, вы можете заработать на выходе четвертого стола чистыми 52 тысячи долларов. Поэтому по первому вопросу хочу резюмировать. Да, какие преимущества данного направления? Ну, конечно, маркетинг сам просто бомбезный, поэтому это один из преимуществ. Второе, сама матрица по себе, модуль, она короткая. То есть два уровня 5-25 в первом столе, это в принципе ни о чем. Ну и очень важный момент, тоже отличное преимущество, то, что с каждого партнера, который вы получаете уже вознаграждение, вы можете эти деньги выводить. С каждого. То есть не так, пока закроется стол, пока будет это закольцовка, как обычно бывает в матрицах. То есть каждого партнера, который залетает к вам, да, в первую, вторую линию, неважно, вы уже зарабатываете на этом деньги. Но... Перейти с одного стола на другой стол, вам нужно закрыть хотя бы первую линию, а потом уже можете переходить. Ну и последнее преимущество, о котором я уже говорил, это низкий порог входа. То есть эта матрица доступна каждому. 30 долларов, друзья, я думаю, найдет каждый. Поэтому здесь попробовать себя, опять же повторюсь, может каждый. Поэтому это последнее преимущество, которое я хотел бы подчеркнуть. Сразу переходим ко второму вопросу, это недостатки и риск. Друзья, они тут есть и я буду сейчас с вами потихонечку ими делиться. Значит, первое, как мы инвестируем? Мы инвестируем с помощью монеты токена RA, RAIDA. То есть мы ее покупаем на бирже, инвестируем ее сюда в 10.90, в сам сайт, в проект. Вот. И также мы получаем с помощью этих RA. Он имеет энную стоимость на бирже. Соответственно, есть N стоимость, то есть курс этого РА на сайте. Сейчас на сайте он стоит 15, то есть изначально цена этого райда 15 долларов за 1 РА. На бирже он волатильный, в этом и есть недостаток, потому что мы зарабатываем в РА, мы видим, что мы заработали 1000 долларов, да, так эквивалентно к 15 долларам за 1 РА. Но когда мы выводим и продаем на бирже, друзья, это может быть и за 8 продать его, и за 10 и за 6 уже был такой курс, там 6,5. То есть в два раза меньше. Если вы видите у себя на кабинете, что у вас 10 тысяч долларов, то это не означает, что это прям 10 тысяч долларов. То есть пока вы их конвертируете и выведите и продадите, это может быть 5, 7, 8, может быть 9, а может, друзья, быть и 12 тысяч долларов. Потому что непонятно, как себя поведет райда. Соответственно, как он себя может вести? Если спрос на данную матрицу, на данный проект большой, ее много закупают для того, чтобы участвовать, то есть пошла такая масса конечно он в теории должен подниматься. но пока мы этого не видим то есть плюс минус он ниже чем он на сайте второй недостаток опять же связанный с ра то что он к примеру, упадет полностью, когда матрица приостановится. То есть любой проект подобного маркетинга, он имеет стагнацию. То есть рано или поздно это 100%. Он пойдет на спад. Более того, он вообще как бы перестанет работать. Соответственно, РА упадет просто в пол. Это мое субъективное мнение. Соответственно, я рекомендую каждое заработанное ваше РА в данном направлении, да, доллары, сразу конвертировать в РА и продавать по текущему курсу. То есть не ждать его какого-то роста. А маркетинг позволяет заработать зарабатывать бешеные деньги здесь поэтому не скупитесь да а продавайте их сразу В принципе по недостаткам здесь все погнали к третьему вопросу друзья ну и как не нужно делать в данном направлении в проекте 1090 сразу скажу поделюсь своим опытом он не совсем позитивный этот опыт уже конкретно в данном направлении. Сейчас я продемонстрирую свой личный кабинет и расскажу, в чем же суть, что я хочу вам донести. Так, окей, друзья, вот так вот выглядит сайт 1090. Есть у нас вот вкладочка главная, бизнес места. Я, наверное, пробежусь все-таки, покажу вам, как оно работает. То есть вот есть первый модуль, это первый стол, есть второй модуль, да, второй стол, есть третий вот и четвертый. Вы видите, да, что вот на первом модуле у нас 1, 2, 3, 4, 5, то есть это 5 партнеров. Дальше идет уже этих, вторая линия 25. Второй стол, значит первый, первый уровень идет уже 4 личных, да, у меня уже здесь есть 2. Дальше идет 16 и так, так далее, да, 3, 4. То есть что мы делаем для начала? Конечно мы пополняем наш ра то есть баланс для того, чтобы купить это бизнес место за 30 долларов в первом столе. Нажимаем пополнить и смотрите, друзья, есть возможность пополнить баланс монетой RA и монетой VEC, да, криптовалютой ВЕК. Первое, РА, значит, этот токен, да, можно купить на бирже CoinGalaxy за доллары, также можно купить за криптовалюту ВЕК. Криптовалюта ВЕК это единая крипта, с помощью которой мы участвуем во всех проектах, да, данного сообщества ВЕК. То есть, если вы новичок, вам нужно либо за доллары купить либо купить век опять же за гривны рубли доллары неважно за какую валюту купить на бирже век вот, и с помощью ей поменять на РА, то есть купить рада и завести сюда проект у нас как участников в эко, почти у каждого были на руках ра перед стартом поэтому мы просто пополнили здесь баланс Все, дальше мы покупаем бизнес-место то есть покупаем первый стол вот здесь буду да, зелененьким купить бизнес-место за 30 долларов только купить можно первый стол я напомню и все и дальше у вас открывается реферальная ссылка вот она здесь которую вы там делитесь и делитесь да, вашими там партнерами, наполняйте ваши ячейки, ваши столы, вашу первую вторую линию, друзья, так как же не нужно делать, не нужно спамить всем рассылать эту ссылку, как можно больше пригласить людей, да как обычно это делают. Не нужно так делать, нужно подготовиться. У нас на старте была очень большая суета, прям большая. То сайт не работал, то еще что-то, большой ажиотаж. И одним словом, я разместил эту ссылку, хотя договаривался о, с уже определенными партнерами. Да. И у меня получается зашло три активных партнера, два неактивных. И понеслась такая штука, что у меня, видите, получается вот эти вот незакрытые ячейки туго идет у моих партнеров, соответственно мне их нужно самому будет закрывать. Как я их буду закрывать, я буду приглашать по своей ссылке и переливом слева направо по каждой ячейке пустой, которая здесь есть, оно будет дополняться. А как нужно было делать? Нужно было договориться со всеми, я так делал друзья, пятерочкой людей то есть тут не нужно 300 партнеров тут всего лишь достаточно в этот бизнес пригласить 5 активных партнеров это может быть ваши друзья ваши партнеры по предыдущим проектам до да, которые также будут смотивированы пригласить пятерых то есть они должны быть активным неактивным здесь дорога закрыта друзья и вот люди не досмотрев презентацию не поняв до конца маркетинг и так дальше, либо же хотя просто получить халявные переливы, залетают в проект посылки, вот они попадают, вот к примеру, там не знаю, на какой-то стол, да, и они не приглашают никого. И соответственно вы загрузили, то есть все, у вас, вы остановились на первом столе, вы не можете его закрыть, вот, хотя могли бы уже там и во втором развиваться и так дальше. Соответственно, вам придется самому, как я сейчас буду делать, заполнять да, лично приглашенными, заполнять вот эту всю э, матрицу, да, всю вторую линию, для того, чтобы заработать там больше денег. Да, заработать со второй линии, которая является жирной 90% от каждого партнера. Поэтому настоятельно рекомендую, я даже рад э, тому, что многие не зашли в самое начало. Сегодня третий день, как стартанул проект. Проект свежак, фреш, ну, то есть как бы только на старте. Круто, что многие не попали в эту суету, да, я, я знаю, что многие не попали в суету. То есть сейчас с холодной головой есть разные презентации, да, разная информация по данному направлению, уже исходя из старта. Все, вы просто приняли для себя позицию, как вам нужно зайти, кому вам нужно порекомендовать. Если у вас есть такая мотивация, реально, ребята, здесь можно заработать с 30 баксов 52 тысячи. Окей, мы уберем эти все моменты да нюансы сра то что там он меньше стоит падает цена то там выше то ниже даже если в два раза меньше друзья где вы заработаете с 30 долларов пригласив 5 людей, которые будут делать дупликацию, да, заработать те же 15, там 20, 25 тысяч долларов. Правильно, нигде. То есть данное направление, этим оно и шумит, то что такая есть возможность. Друзья, в принципе у меня все. Кому это видео было интересно и полезно, не забудьте поставить лайк, также подписаться на мой YouTube канал, где я транслирую информацию касательно заработка в интернете. Конечно же я ставлю ниже ссылочку на регистрацию в данный проект, услышьте меня. Регистрируйтесь только те, кто реально смотивирован, тот, кто хочет заработать здесь денег. Неважно, если у вас даже нет опыта, но у вас есть жгучее желание заработать, регистрируйтесь, пишите мне в личку, пишите мне в телеграм, все ссылочки на свои социальные сети я оставлю, я вам помогу, расскажу, как это сделать, и мы вместе добьемся результата. Неактивным дорога, друзья, закрыта. Окей, всем желаю профита, принимайте решения быстро и правильно, встретимся в новых видео, пока!